Максим, здравствуйте. Я в проекте два месяца, приобретаю бумаги по вашим сигналам с ЕС. Вопрос такой. Программа рассчитана на 15 лет, максимально допустимый размер средств на ЕС 1 миллион рублей. Как быть, когда через несколько лет размер заведенных средств на ЕС превысит 1 миллион рублей? Его придется закрыть. А что с бумагами? Или не надо будет закрывать, а покупать продолжать с обычного брокерского счета? ИИС на самом деле используется для получения налогового вычета. Помимо всего прочего, вы если используете тип налогового вычета по ИИС, тип Б, то есть с 400 тысяч рублей налоговый вычет, на самом деле вы на ИИС в течение трех лет можете заводить по миллиону рублей. То есть всего можете завести 3 миллиона собственных денег. Это раз. По прошествии трех лет просто начинает действовать правило, что э, сумма денег, которая, сумма прибыли, которая не облагается подоходным налогом, даже если внутри ИИС вы совершали сделки, не облагается налогом, и поэтому через три года его можно закрыть, быстро распродать эти акции, вывести деньги, открыть новый ИИС, завести деньги купить точно такой же портфель там с незначительными спредами. Третья история, и на самом деле для меня она более очевидна что ли, да, я просто совет, ну как не то что советую, могу предложить откройте ИИС. Введите все это на ИИС непосредственно, да? а через три года просто придете в налоговую консультацию и посмотрите, что вам выгоднее. Получить налоговый вычет или вычет с, ну то есть, чтобы не платить налоги с прибыли, которые по ИИСу получены. И третий факт. Многие люди используют ИИС, но они не знают то, что я уже обозначил, да, что у нас есть налоговый вычет, что если вы владеете акцией более трех лет, ну то есть купили и не продавали, не спекулировали просто владели этой акцией более трех лет, то в этом случае, даже если вы продаете ее с прибылью, 13% процентов подоходный налог не уплачивается и это тоже в принципе нужно иметь в виду.